Привет, друзья! Данный рецепт салата должен быть в заметках у каждой хозяйки. Настолько, насколько он быстро готовится, а также быстро он съедается, потому что его сочетание очень вкусное. И он прекрасно подходит и к новогоднему столу, и к любому другому праздничному столу. Продукты мы будем резать с вами кубиком. Кубики до 1 сантиметра в диаметре. Они должны быть небольшие, так удобнее все кушать. Сюда использую твердый сыр, желательно с нейтральным вкусом, типа топленого молока. Также у нас отварены яйца вкрутую и в присоленной воде отварена куриная четверть. Можно отварить индюшатину, либо куриное филе. Смотрите, то, что вам больше нравится. В чашу смешиваю тоже порезанные кубиками курицу, сыр, кукурузу. Дальше сюда идут ананасы порезанные и яйца. Теперь нам нужно добавить заправку. Заправкой может служить и как обычный майонез, присаливаем чуть-чуть и уже пойдет. Либо добавляем греческий йогурт, чуть-чуть горчицы. Это может быть и дижонская горчица, может быть обычная. Можно добавить немножечко лимонного сока. Присолить и тоже будет у вас точно так же, как с майонезом. Очень вкусно. Все, собственно, наш салат готов. И его можно подавать к столу. Он получается очень сочный, не сухой. Очень пропитанный и вкусный. Здесь есть очень-очень хорошее сочетание. Я уверена, что вам оно понравится. С вами, как всегда, был Кекс. Не забывайте про пальцы вверх. До новых встреч и с наступающими вас праздниками. Пока-пока.